Всем привет! Очередной обзор AirDrop, который проходит на бирже Eubit, где мы зарабатываем монету FastDollars, выполняя простые задания. У кого нет аккаунта, ссылка на регистрацию в описании, для мобильных устройств используйте QR-код. Регистрация займет одну минуту, верифицировать аккаунт не нужно. Вот вывод криптовалюты Fiat без кис. У каждого задания есть свое описание. Нажимаем выполнить, переходим на вторую страницу, где будет инструкция. Сегодня добавили еще одно задание. Telegram-сообщение. Пишем личные сообщения своим друзьям. Любой текст. Ждем ответа. Потом скриншотим. Получаем ссылку и вставляем в ответ. Нажимаем Проверить и получить. Пять раз можно выполнить. За день. Так, дальше. Депозит, рейд, своп, фарминг, 10 дайсов. Снимал отдельные видео, рассказал как выполнять. Ссылки в описании. Твиттер и ВК отключены. За Facebook. У кого работает социальная сеть. Размещаем посты. Содержание поста следующее. QR-код, кто хочет выполнять, есть описание. Дальше. Здесь сообщение в чате, общаемся здесь, на тему криптовалюты. Создаем обзоры для YouTube, TikTok и проверяем других пользователей. Каждое проверенное задание 100 монет, по 12 в день. На этом у меня все, всем спасибо за внимание, пока.